Цилиндрические цанги тип 0920 JM71 предназначены для закрепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Используются с фрезерными патронами тип 0940 и тип 4010. Размерно существует несколько линеек цанг JM для всех размеров патронов.